Же он. Так, тело, ё затерялся. О, куча проводов. Нашел, нашел он. Наконец нашел. Старики сам Sony Ericsson T630. Мне это он не нужен как раз. Всем здарова! С вами Гитр 94. И наверное, Вы, наверное, спросите меня, зачем мне понадобился этот старый телефон, который вот я вот. Искал тут вначале. Просто на старых телефонах есть проги, которых сейчас нет на современных смартфонах. Например, встроенный композитор. Вот у Sony Ericsson есть такой. Либо он там называется композитор, либо music DJ. На разных телефонах по-разному он называется, но на деле это одно и то же вообще. Вот мне вот понадобился этот композитор в нем как раз. Потому что когда-то давно, еще в школе, когда я учился, я любил там на нем делать небольшие мелодии там. И вот и хочу что-нибудь перенести на компьютер и на YouTube отсюда. Что-нибудь сделать такое. Так. Ищем композитор. Наверное, в телефонах Sony Ericsson может по-разному называться. Где-то композитор, а где это мюзик-диджей он может называться. Вот такая про, где мы в четыре строки добавляем различные музыкальные вставочки. Я вот уже поставил вот такое. Давайте послушаем, что уже получилось. А, блин, сейчас еще раз. Давай! Ну, кнопки уже не прожимаются на этом старом телефоне. Прикольно, но мне кажется, это лучше будет звучать помедленнее. Изначально скорость стояла 80, а сейчас я выставил 60. Да, мне кажется, так лучше. Надо сохранять такую. Ну и вот что у нас получилось на выходе. Да, вот нормально получилось. Единственный такой момент, все вот эти вот э, треки, которые у нас выводятся, они в формате MIDI. Их может компьютер не, не понять. Поэтому нужно искать какой-нибудь конвертер или записывать его в FL Studio. Так, я перекинул его на свой смартфон. Благо он его понимает этот формат MIDI. Вот как он будет звучать на нем. Ну, как вы заметили, звук изменился слегка. То есть стал как будто стерео какой-то немного, как будто в помещении каком-то. Ну и, наконец, вот как все это выглядит вот в FL Studio, если загрузить у него вот этот вот файл в формате MIDI. Будет вот так вот все это выглядеть. Да, вот как-то вот резано. понятно, тут по кругу будет крутиться. Я, конечно, все это выведу тут, и получится у нас файлик в формате mp3, но в таком вот варианте у нас будет, а не такой, как было раньше. Что ж, знаю, получилась э, мелодия так себе и короткая. Но никто не запрещает вам такое подобие сделать. Может, у вас даже круче получится, чем у меня... Я-то просто оглядно показал, как это все делается. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, не пропускайте новые видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на другие мои каналы, там, игровой канал, канал с реакциями, канал с монтажом, где я мыша при реакции делаю. И до следующего видео. Пишите в комментариях, может, я что-нибудь еще наподобие сделаю. какой перекодировку из MIDI там в MP3 до следующего видео